Попки какие будут. Ой, запуталась. Ха -ха -ха, заново. Уху. И два. Ой, что-то хрустит. Десять. Ой, мамочки. Так, я надеюсь, что вы тоже немножко устали все-таки. Чуть-чуть хотела. Всем привет. Ребята, сегодня я хочу вам показать полноценную, но коротенькую 20-минутную тренировку с фитболом. Так что, если у вас есть фитбол, берите его и повторяйте за мной. А если нет, то сходите, купите и потом снова включайте видео и повторяйте со мной. На всякий случай, скажу, тренировка у нас идет на мышцы рук ног, ягодицы и на мышцы кора. Ну такая, честно говоря, облегченный вариант, лайт версия, так чтобы вы вообще прочувствовали, что такое фитбол немножечко. Упражнения будут простые, но мы будем очень стараться выполнять их качественно, чтобы, естественно, был результат, да? Правило, лю вот любой тренировки что, разогрев, да? Мы не забываем об этом. Давайте. Подключили суставы. Подключили. Назад. Начали уже, слышу, если что, если кто-то не понял, то мы уже начали и уже разогреваемся. По одной ручке назад. Очень сильно у меня шуршит одежда. Давай, давай, давай. Простите. простите. Простите, простите. Что потянешь? Руки в стороны. И вправо потянемся. Влево. И вправо. И влево. Вправо. Лево. Ребят, будут наклоны в тренировке, вот, которая сейчас предстоит нам. И важно делать наклон от пояса То есть тазовые косточки у нас стоят на месте И вот отсюда будет наклон идти Как неправильно делать, сразу покажу, чтобы ошибок не было Вот так неправильно Таз не должен гулять, он зафиксирован И вот с этой линии начинается движение И движение идет в одной плоскости Фронтальная плоскость, и в ней совершается движение. То есть мы не заваливаемся вперед и не вываливаемся назад корпусом. Все, а ножки должны будут туда стоять, как забетонированные. Железные такие ножки, и они никуда не двигаются. Дальше То забедренные разогреваем. Ой, я вчера тренировалась, мне прям тяжело. Фух. Но спорт дело нелегкое, да? Вы это прекрасно знаете, потому что вы моя аудитория. Колено за плечо толкаем. А у меня аудитория спортивная, кстати говоря, очень приятная. Ребят, я же ваши комментарии читаю. Вижу, критика в основном конструктивная. Ребята экспертно заявляют, говорю, я правильно неправильно. Ну и на самом деле, действительно, даже стараюсь отвечать, комментариев много, и это приятно. И я стараюсь уделить внимание каждому подписчику настолько, насколько у меня это получается. Руки за спиной в замок. И наклон вниз волной, колени ровные И круглой спиной наверх Грудью вниз И круглой спиной наверх Колени можно согнуть Вниз коленки прямые А наверх коленки ровные И еще два раза И последний раз Хорошо И шея Правое ухо на правое плечо Левое ухо на левое Правое на правое, а левое на левое. Подбородок слегка подкручен И вверх. Руки в замок, ладошки тянем вверх. Пятки на пол, наверх. 10, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Хорошо. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И последний раз вдох и выдох. Вот вроде бы, можно было сказать, вот и мы и потренировались, но нет, это был только разогрев. Теперь переходим к основной части тренировки. Беремся за фитбол. Если кто-то спросит про диаметр, это будет очень хороший вопрос. Тут что-то не написано, но, по-моему, это что-то вроде... 85 или 90 диаметр Но они, правда, сдуваются со временем И становятся меньше Итак, мы поднимаем фитбол над головой Ноги сильные, коленный сустав слегка-слегка согнут Копчик подкрутили, поясничный прогиб убран Будто железный корсет надели на себя на выдохе И вправо на выдохе Раз, шея длинная, два и три Таз не скручиваем, четыре и копчик смотрит в пол. Пять. И шесть. И в одной плоскости семь. Восемь. Ниже наклон на выдохе. Девять. И десять. А теперь добавляем приседания. Наклон и присед. Ножки поставим чуть пошире. Таз уводим назад. Колено над пяткой. И наклон. Присед. Наклон. Присед. Двадцать раз. Поехали. Раз. Вниз. Ой, запуталась. Заново. Извините. В сторону. Присед. В сторону. А вообще это логичнее всего через каждый раз делать присед. Все правильно сделала. Извини, третий дубль. Итак, наклон в бок чередуем с приседом 20 раз. И в бок. шея длинная. Сели. Бок наклон. Раз. Вниз. Два. бок. На выдохе. А руки выше держат мяч. Три. Если руки выстали, это прекрасно. Они у нас работают. Четыре. У нас будет остановка. Мы отдохнем, когда будет 10 повторений выполнено. Пять. Хорошенько приседаем, чтобы у нас бедро дошло до параллели с полом 6. И в одной плоскости наклоны. 7. На выдохе наклон живот в себя. Стараемся ниже наклоняться 8. Я надеюсь, ребят, что вы уже немножко устали 9. Если правильно выполняете, то должны были устать 10. Хорошо, мяч поставили. Ручки завели наверх и назад потянули. Сейчас будет второй подход. За локоть хват, опускаем руку за голову, головой отталкиваем согнутый локоть. Подбородок высоко. Не горбимся, не кривимся, ровненько стоим, макушка тянется вверх. Меняем. Восстанавливаем дыхание или восстанавливаю только я, потому что я еще и разговариваю, пока приседаю, наклоняюсь. Второй подход. Поехали. С наклона вправо начинаем. Наклон. Присед. Наклон. Присед ягодицами наверх себя выталкиваем. Из приседа, когда выходим. Два. Наклон делаем ровный от линии пояса. Три. Колено не выходит за носок. Четыре. Шея длинная. Пять. Дышим. Шесть. Еще немножко. На выдохе живот в себя прячем прям сильно. Восемь. Правильно посчитала или семь должно было быть? Семь, да? Восемь. Вот с арифметикой мне плохо. Осталось чуть-чуть, когда я себя подбадриваю. Последний раз. Хорошо. Вдох руки через стороны выдох руки в замок и наверх ладони и назад за локоть хват прямая рука в сторону голова отталкивает локоть и в другую сторону то же самое следующее упражнение немножечко балансовое, чуть-чуть балансовое. также поднимаем мяч над головой я стану боком чтобы вам было понятнее это упражнение Опорная нога может быть слегка согнута. И одна линия. Руки, спина и нога. Выполняем наклон вперед до параллели с полом. Выводим корпус и ногу. И возвращаемся. Сделаем 10 повторений. Руки не опускаем. Держим одну линию. Хорошо? Приготовились. И начали. Раз. И не торопимся. Два. Уверенно стоим на опорной стопе. Три. Ногу выводим до параллели с полом. Четыре. Я надеюсь, что у меня хорошо получается делать. Пять. И шея длинная. Шесть. Не сгибаем локти. Семь. И... Держим баланс, ребят, держим, 8 и 9, шея, продолжение спины, фиксация на 5 счетов, 5, 4, 3, 2, 1, молодцы, в другую сторону, то же самое, точнее, с другой опорной ногой, сторона может быть любая, так, вот здесь у меня э, похуже, с опорой на правую ногу, Приготовились и начали. Раз. Всегда с одной ногой какой-то э, легче держать баланс. Два. Вот у меня опорная однозначно левая. Три. Напишите, какая у вас интересна. И четыре. Ой, я вообще напрягаюсь сейчас, честное слово. Пять. Кажется, даже покраснела. И шесть. Но шею стараюсь держать длинной. И 7. Большая ошибка, когда становится сложно во время выполнения упражнений. Люди э, ускоряют темп. Это неправильно. Теряется техника. 8. Лучше наоборот темп замедлить. 9. И финалочка. 5 счетов держим. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Признаюсь, у меня мяч вообще какой-то тяжелый очень в но зато это очень хорошо, ручки чувствуются, знаете, забилось так приятно уже все, надеюсь, что и у вас тоже, давайте. О, потянем немножко, плечо опускаем, что не слышно? Плечо опускаем вниз и руку тянем к разноименному плечу, с другой сделаем так же. Классно снимать для вас видео, я хоть сама начинаю тренироваться А то когда веду тренировки, я-то не тренируюсь Я хожу, все говорю, как делать, что-то что как, что-то куда Фу, а тут с вами приходится самой все показывать, это классно, спасибо вам за это Так, следующее упражнение для спины И вы не поверите, мы снова берем фитбол и снова поднимаем его над головой И выполняем Наклоны в сагитальной плоскости. Вперед корпус доводим до параллели с полом по возможности руки, продолжение спины и шея тоже продолжение спины. Сделаем два подхода по 10 раз. 3, 2, 1. И начали. Раз. И два. Если есть в квартире зеркало, три краешком глаза на себя смотрите. Четыре, да, чтобы до параллели с полом выходил у нас корпус. Пять, чтобы руки не заваливались вперед. Шесть, чтобы плечи на шею не нападали. Семь и восемь. Стараемся не сгибать колени по возможности. Девять и десять. Отлично. У нас впереди второй подход, такой же. Сейчас мы его выполним. Очень надеюсь, что кто-нибудь со мной повторяет, потому что тренировка очень хорошая. Второй подход. Поехали. И. Раз. Если кому-то вся-вся вот эта вот тренировка, вы ее пройдете, два, она покажется очень простой, да, выполните ее еще разочек, ну, либо увеличьте количество повторений, да, на два помножьте количество каждых повторений в каждом подходе. Так, вроде бы шесть, да, и семь, и восемь, голову не роняем и не запрокидываем, девять. И десять. Очень хорошо. Сейчас мы о, завершим это упражнение фиксации и подкачкой рук наверх. Поэтому выходим в положение столика. Держим это положение. Десять счетов. Считаю. Десять. Смотрим в пол. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Локти не сгибаем. Два. Один. Подкачка вверх. Раз, два, три Какой тяжелый, господи Четыре, пять, шесть, семь Корпус не поднимаем Девять, десять Ой, мамочки Ставим мяч перед собой И выдох Тянем спину, тянем руки, шея расслаблена Вот так Так, я надеюсь, что вы тоже немножко устали все-таки Чуть-чуть хотела Давайте дальше переходим на ноги И тоже немножечко балансовые упражнения, чуть-чуть На самом деле в программе фитбола многое именно связано с балансом Соответственно, включается много мышц стабилизаторов И именно этим мне и нравится эта тренировка Это здорово на самом деле Ой, Очень полезно вот. Ногу мы ставим на мяч рядом, вот так вот, на внутреннее ребро стопы. Ножка рядом. У нас получается вот таким образом. Будем выполнять приседания. Таз уходит назад, колено не выходит за носок. Ну в принципе классика жанра, все понятно. Десять раз выполняем упражнение. Приготовились? Смотрим в одну точку, держим баланс. Начали. И раз. И два. Ой, что-то хрустит. Три. Четыре. И таз назад. Пять уходит. Шесть. И семь. И восемь. Девять. И десять. Меняем ноги. Установили. Поехали. Бедро до параллели с полом. Важно. Раз. Таз уводим назад. Два. Вот прям действительно сядьте, пожалуйста, пониже сейчас. Три. Я вам говорю пониже, ребят. ладно? Четыре. Ну, чтобы был толк. Пять. Таз назад уводим, уводим. Шесть. И семь. Приседаем активно. 8 и 9 и 10 первый подход сделали очень хорошо впереди естественно второй можно пока чуть-чуть отдохнуть скрутились к одной ноге в складочке скрутились к другой ноге в складочке если кто-то со мной все-таки выполнил всю тренировку и вы решите оставить свой комментарий Мне будет, естественно, приятно получить от вас обратную связь Но, наверное, еще более приятный и ценный Для меня будет получить обратную связь от вас На второй день после тренировки На второй или третий Хорошо? Тогда вы сможете лучше прочувствовать, как проработались ваши мышцы Потому что, возможно, сейчас тело не поймет Возможно, оно э, даст ответ вам завтра или послезавтра, окей? Так что, если не сложно, пожалуйста, вернитесь потом снова к этому видео И напишите мне свои комментарии об этой тренировке, все, что вы думаете об этой тренировке обо мне. Ребят, а еще если вы хотите э, мотивировать э, других людей на занятия спортом, на занятия фитболом вместе со мной, можно снять себя на видео свою тренировочку, просто выложить сторис, отметить меня, а я сделаю репост и отмечу вас, как вы классно тренируетесь по моим видео. А, также выложу пост в инстаграме, где спрошу у вас о результатах этой тренировки. Пожалуйста, следите за моими постами в инстаграм и давайте общаться и там. Тоже. А у нас второй подход. Все, приготовились мы спортсмены, да, надо работать. И. Раз. И. Два. И. Вот тот, кто просто смотрит и не повторяет три, он, возможно, подумает, ну это какая-то ерунда. Четыре. Подумает, что это очень просто. Пять. Но, ребята, я вам серьезно скажу, это не так-то просто, как кажется. Семь. Ху-ху. Восемь Вот ниже сама стала приседать И вообще по-другому, да, уже все чувствуется О, кайф Не отдыхаем Вторая нога сразу идет в работу Честно говоря, подзабилась уже чуть-чуть Может, со вчера еще И Раз До параллели с полом бедро Два Три Ой, красивые попки какие будут. Четыре. Кругие. Пять. Круглые. Шесть. Ноги сильные. Семь. О, восемь. Ох, не завалиться бы. Девять. И финалочка. Подхода. Чуть-чуть отдохнем и закрепим статикой подкачкой. Я вот отдыхаю в складочке. Потом скручиваюсь в складке к одной ноге. Согнутый. Тянется, соответственно, прямая нога, левая в данный момент. Затем к другой ноге сейчас будет скрутка. Ой. Так. Исходное положение такое же, как у нас было. З занимаем уже положение приседа. Мы бедро опустили в параллель с полом держимся О -о -о -о. и держимся 10 счетов считаю 10 девять восемь семь шесть 5 4 три два пружина раз два три четыре, пять, шесть семь восемь девять 10 О -о -о. Фу. Фу. зато искренние эмоции так, другая нога. Приготовились. И. Вот такое у нас исходное. Блечко. Держим. 10, Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. 1. пружина. Раз, два, три, четыре. Ниже. Пять. Шесть. Еще ниже. 7. Качаем. Восемь. Девять. 10. Ой, кайф! Хорошо. Ягодичная заслужила того, чтобы мы ее протянули хорошенько. Щиколотка над коленным суставом. И наклон к ноге. Фу. На самом деле, активная часть закончилась. Честно говоря, вот это как бы и вся активная часть. Сейчас потянемся. Колено опорное сгибаем. И как будто бы сесть хотим. Колено согнутой ноги, верхней, тоже тянется к полу. Спина ровная. Тянем ягодичную. Одну. Вторую обязательно. Она тоже хочет потянуться. Ой. Ой. подзажала. Кстати говоря, опорная, да, тоже, вы понимаете, здесь у нас хорошенечко протягивается. Теперь мы ее согнем. Колено потянем в данный момент левой ноги к полу. Спина будет ровная. Хорошо. И мы перейдем в положение сидя на полу. Потянем ножки еще чуть-чуть. На фитбол устанавливаем ногу. Обе седалищные кости остаются на полу. Это очень важно в данный момент. Если получается, то мы беремся руками за стопу и тянем ее на себя. А если руками не получается схватиться, возьмите веревочку, пожалуйста. Она вам тут поможет. Ух, счет Спина ровная. Макушка тянется вверх. Сидим. Если э, получится, да, прижимаемся к ноге, только обязательно с ровной спиной. Колено тоже у нас прямое. Стопа сокращена на себя. 10 счетов. 9, 8, 7. Видите, я люблю до 10 считать. 6, 5, 4, 3, 2, 3. Одна нога согнута, вторая на мече. Я помню, что говорила себе, если еще одно видео я запишу в этих кроссовках, я себе этого не прощу. Вот я снова их одела. У меня все время все видео в одних и тех же кроссовках, хотя у меня много кроссовок. Но аудитория сейчас не поверит, скажет, что я в одних и тех же хожу все время. Вообще, какой ужас. Срочно донат на кроссовки. Кошмар. Чтобы ваш... Э, кто, я, кто я? Блогер. Э, ведущий телеспортивных передач был как-то более разнообразен в своих образах. А то я боюсь, что всем надоели эти мои кроссовочки уже розовые. Хотя они хорошенькие очень. Ума. Это не реклама. Просто... А, а ну да. Да, логично, согласна Уже были просьбы, чтобы я одевала шорты в следующих видео Ребят, на новые шорты По-братски Ноги расставляем настолько широко, насколько получается И прокатимся Вперед на мяче и обратно С круглой спиной обратно Вперед ребра к полу И обратно так, ну а я жду ваших комментариев по поводу тренировки. Понравилось вам? Сделали ли вы все вместе со мной? Как вы себя при этом чувствовали? Напишите, пожалуйста, хорошо?